Так не буду Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 20:00 по московскому времени, и мы рады всех видеть на нашей уже еженедельной традиционной встрече всех участников сообщества EasyBusy. Именно здесь, именно на Изи Бизи Life мы рассказываем, что сделали за неделю, к чему и что к чему стремимся на следующей неделе, какие новости нас ждут в ближайшие дни. Ну и, конечно же, обо, обо всех этих новостях мы узнаем от нашего неутомимого мотиватора, паровоза и человека, который тащит всех нас вперед в светлое будущее. Анатолий, вам слово. Сергей, ты мне всем привет. Ты мне как представишь, мне потом, я не знаю, я человек эмоциональный, сразу краснею, потому что мне... Это самое излишнее. Друзья, всем привет! Наконец-то понедельник, не знаю, как вы с радостью жду каждого, чтобы была возможность с вами пообщаться. У меня сегодня, ну, скажем, небольшие такие ну, как, скажем, заметки, что ли, да, то есть, которые стоило бы сегодня озвучить, и я, наверное, с них сразу же начну. Потом у меня сегодня, так как новостей немного. Будет чуть времени, и, может быть, если у кого-то есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я, если правильно понял, сегодня же нету никакого другого спикера, который будет после, или сегодня кто-то будет. Я просто... Нету, да? А, ну все, хорошо, я тогда нету. поработаем с вами. Вот, и я думаю, там у Лидиова тоже есть что рассказать. Там приехал, такой сегодня замутированный был. Не знаю, что он там делал. Но я думаю, он нам расскажет. Хорошо, давайте по порядочку. Смотрите, у нас возник... То есть мы буквально с вами сколько времени? какое-то время назад сделали бонусную программу, да, и есть такой проект, скажем, компания, которая проводит сейчас ICO, это ForArt, да, то есть они выкинули нам монеты, соответственно, понятно, что кто-то из наших людей заинтересовался, начали регистрироваться, делали там какие-то покупки, и в конечном итоге, то есть, вот с чем мы столкнулись, что мы видели просто реально недостаточную информации. То есть мы в таком формате делаем это первый раз, то есть мы от этого предложения тоже отказаться не могли. И, соответственно, наша с вами совместная задача настроить вот именно вот эту функцию, которая у нас появилась на сайте, чтобы она работала оптимальным способом. Вот с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что просто мало информации. Да, то есть, мало информации, то есть, у людей есть вопросы, и, может, они ну, не получают ответы, или получают ответы не вовремя, или еще что-то там и так далее. Вот, и, соответственно, мы обратились э, к руководству э, компании, попросили, а давайте, может, быть, сделаем так, что... Один из ваших представителей на нашей платформе раз в неделю будет выходить на связь и может рассказать, то есть для тех людей, кому это интересно, понятно, да, то есть такая своего рода отдельная рубрика, Если уход, есть какие-то вопросы не отвечены, или там, я не знаю, что-то пошло не так или какое-то улучшение или еще что-либо, либо, может быть, я, у меня есть теперь эти монеты, я хочу знать, что будет дальше происходить, то есть как это будет дальше развиваться. И поэтому, поэтому договорились так, что вот с завтрашнего дня у нас во вторник в 19 часов, единственное только в 19 это по нашему времени было, да? По, по мск, да, в 19:00 мск Серж Поляков выйдет на связь и будет нам раз на неделю для нашего сообщества делать обновления. То есть обновления будут касаться рынка искусств в целом, то есть что происходит со стартапом, на каком этапе что сейчас происходит, где какие изменения, где какие новшества и так далее. Но самое главное самое ценное – что я думаю, что мы здесь можем получить, когда э, наша аудитория напрямую у одного из э, представителей компании сможет э, задать вопрос, дать обратную связь, чтобы они, может быть, видели, э, что можно улучшить или усовершенствовать. Вот. Поэтому это такой небольшой анонс на завтра это для тех, как раз кто получил или приобрел себе уже эти, эти монеты, чтобы были в курсе дел, и чтобы мы, опять же, не отвлекались и на каждый стартап отдельно не углублялись, то есть будет официальный представитель, который будет это вещать. Вот, это первое, что я хотел а, вам сказать. А, в, а, в анонс будет а, в Телеграме, а вы все увидите расписание, где это То есть на сайте, если сейчас еще не стоит в расписании, то в течение ближайшего времени это все дело появится. Вот Следующее небольшое событие, которое у нас сейчас прямо актуально с вами происходит, это то, что мы, я буквально когда это было, если не ошибаюсь, в пятницу или в субботу, обратился к лидерам сообщества с вопросом, есть ли среди нас люди, которые имеют опыт торговли на криптобиржах. Да? То есть мы сейчас получили около 30 email-адресов, и вот сейчас мы с вами разговариваем, а на сайте Криптоноид идет как раз обновление, да, то есть сразу же после обновления, то есть вы увидите, я, если мне позволите, я сейчас список просто открою, чтобы ничего не забыть, мне прислали последовательность алгоритм действий, так, окей, то есть, смотрите, вот сегодня после лайфа то есть, откроется актуальная статистика по аналитикам. Да? то есть Мы подгрузили оставшуюся ну, недостающуюся информацию есть, за последние месяца от этих каналов, и сегодня вы уже сможете посмотреть ее актуально. Также можете посмотреть доходность, то есть за каждый месяц работы именно аналитика, да то есть это данные прогона по истории, то есть мы выгнали просто всю историю от этих каналов, чтобы вы могли видеть, то есть какие месяцы, как они работали там и так далее, то есть у вас прям будет там целый отчет. Вот, вы можете посмотреть все сигналы каждого аналитика, да, то есть проверить их на бирже, то есть, ну, для того, чтобы удостоверить, что точно сигнал или нет, то есть вы можете зайти и по времени посмотреть, то есть во сколько, где какой сигнал, как сработал. Так, потом, что у нас, может быть, подписаться на аналитика и получить в телеграм боте уведомления о сигналах, то есть здесь нужно получать следующее, то есть все, кто сейчас сделали API-ключ, все, кто подписались уже на этого бота, вы уже с сегодняшнего дня начнете получать сигналы на ваш смартфон, ну, в Телеграме понятно, но это обязательно, что нужно сделать, это установить Телеграм. Вот. Здесь важно помнить одно, что без разницы, какую бы кнопку вы не нажимали, оно все равно для вас не сработает. Да? Это была сам... ну, сегодня шутка дня. То есть вы можете везде подписаться, вы можете все сделать. Хоть куда нажимать все равно ничего не сработает. А, нет, а, сработает именно у тех первых 30 email-адресов, которые получили. Да, То есть мы изначально хотели отдать людям, у которых есть уже более-менее какой-то опыт, чтобы они ну, сами физически понажимали на кнопочки дали обратную связь, все, все ли хорошо работает. А техкоманды у нас на этой неделе уже торговали как сами пользователи, как ну, с интерфейса пользователя, да, то есть не из разро... кабинета разработчика, скажем, да, у нас... Даже на этой неделе, хотя бы была вообще никакая для тренинга, в принципе, мы запустили больше, чем 10 аккаунтов шло, да, и ну, 10 параллельно, да, то есть с разных устройств, в общем, в среднем, то есть кто-то принимал сигналы, кто-то не принимал, кто-то раньше, кто-то позже, то есть кто-то какие-то брал, другие не брал, то есть все по факту... Хотя и на одном сервисе, но у всех вышли разные результаты. Вот. Результаты у нас колебались за последние 7 дней от 3 до 10% эквивалента биткоина. Вот. Это вот от тех каналов, которые сейчас уже подключены, и сигналы, которые шли. Вот поэтому мы все счастливы, что даже на таком непонятном рынке все равно есть счастье оказывается. Так, хорошо, что у меня еще было? Сейчас секундочку, я посмотрю. В общем, смотрите, сейчас примерно одну неделю мы еще будем тестировать, ну вот с первыми 30 имейлами, там возможно еще -то откроется еще плюс-минус 100 человек, да, то есть мы хотим просто реально все-все-все перепроверить, чтобы с разных сторон все хорошо работало. Так, потом, как только мы проведем все эти проверки и будем видеть, что да, все хорошо, то открываем торги уже для всех, кто участвовал в промоушене вот следующий шаг это у нас будет э, так также секунды шаг тестирования в рамках участников промоушена то есть баланс должен быть не больше чем 200 долларов на время теста ну в общем давайте так я еще просто не успел мне буквально вот за минуту до того как я вышел это все прислали отчет то что там, э, ребята про занимались обновлением и часто факты занимается но ну, те люди которые получили ну, вернее, чьи имелы мы получили. Для... Там прямо написано, какие действия необходимо проделать для того, чтобы э, ваша машинка уже заработала в боевом режиме. Вот, это что касается у меня по крипто, ну, Сейчас, секунду. Так, что-то у меня еще было, сейчас, секунду, сейчас слишком много записок, а, да, смотрите, сайт вебинаров у нас уже прямо практически, практически закончен, мы буквально сегодня нашли еще пару неточностей, которые нужно было поправить, сейчас их правят, я думаю, что на этой неделе мы уже сможем увидеть это чудо, почему чудо, потому что я видел, выглядит реально нормально, то есть, ну, э, хорошо. Вот. И сайт Академии мы планируем тоже запустить уже полноценно на этой неделе. Также было подготовлено еще кое-какие моменты, то есть я вам сейчас графически показать не могу, это уже в течение этой недели, там, начало следующей недели вы получите также лендинг-пейдж для работы. То есть ребята там постарались, вложились оптимизировали, и сейчас будет помимо реферальной ссылки то, что у вас есть у всех кабинетов, то есть будет еще дополнительный лейни от которого можно будет работать и отталкиваться. Это вот все, что касается моих актуальных новостей, то, что я успел э, записать, поэтому я, наверное, сейчас передам слово Владимиру, и э, если вдруг ко мне непосредственно есть вопросы, у меня еще 16 минут ровно есть, э, пока вам, Володя может быть говорит, вы эти вопросы пропишите, а кто-то мне продублирует может быть, в телеге, чтобы я смог прочитать и на них ответить, если таковы имеется. Все, Володь, я тебе передам слово. Да, Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, вопросов только будет, потому что все в ожидании этого, то есть возлагая такие надежды на этот ресурс, сервис, да, вот это понятно. Забыли, конечно, что у нас есть еще много интересного, кроме этого, да, вот. Постоянно идут какие-то, Обновление, постоянно идет работа с командами. Да. У нас Лига чемпионов заканчивается, осталось 10 дней. Там тоже много приятных сюрпризов есть. Вот, поэтому я хотел бы остановиться на том моменте. На прошлой неделе у нас прошло мероприятие, то есть позапрошлой неделе закончилась Крым, а на прошлой неделе у нас прошло мероприятие во Львове, на Украине с 13 по 17 число, съехались 100 человек, лидеров, вот. приехали не только с... в Украине, это мероприятие не только с Украины, но и с России, чтобы было правильное понимание, с 12 стран приехали, да, Швеция, Италия, Польша, Турция даже, с Турцией были, вот, кстати, Руслан, вот пока вы сидите, ребята тоже присутствуют, да, вот, и... Очень прошло хорошо, так динамично, на одном дыхании. Ребята показали шикарные результаты, отработали навыки на спортивных конкурсах, то есть проявили себя. Да? Вот. И что я хочу сказать, ребята, у нас 1 декабря 2017 года 100 лидеров собралось в Турции, когда... Мы сделали свое первое э, с, э, уже на офлайн мероприятие. И в результате этого у нас э, по результату на сегодняшний день больше 60 тысяч человек. Поэтому вы можете понимать теперь, что означает собрать 100 лидеров, прокачать их на перспективу. Вот. Поэтому, ребят, если у вас есть такие возможности э, и э, не только возможности, но и э, цели. Uh, Если у вас лидеры, то офлайн uh, нужно собираться время от времени прокачивать команды свои, да, синхронизироваться с ними, смотреть, какие uh, uh, у них отсутствуют навыки, uh, давать эти навыки, обучать людей. И тогда вы посмотрите, как uh, будет ваш бизнес uh, идти вверх. Вот. Ну, там было, были интересные моменты, конечно. То есть, тут к нам приехал колдун uh, Юра. Вот, он так вот получился, показал, показал свою историю, он может на эту тему немножко больше рассказать, да, то есть пошутил, да, в результате этой шутки там произошло что-то невероятное, но Юра, можешь об этом рассказать, да, тебе слово. В смысле, сейчас не рассказать, да, про… Да, да, да, да. Ребята, ну, на самом деле, меня один мой хороший приятель научил, классные техники, методики, секретные техники, как вызывать дождь. Вот. Ну, а его научили китайские монахи. Ну, я говорю, я вот в одиночку не потяну это все дело. Давайте-ка мы все вместе с вами это сделаем в зале. Ну и в общем, то мы проделали упражнение. Там, одна минута всего лишь делов. Ну посмеялись, поплодировали в ладоши. Вот, через два часа затупило город полностью дождем, ливнем, представляете, машины реально, блин, по, по стеклам, по, по капот были в воде. Ну вот, в каждой шутке, да, получается, есть доля, а шутки все остальное правда. Поэтому... То есть, на самом деле, почему я это сейчас сказал, то есть, сила, э, э, сила команды, э, то есть, вы знаете, это была просто мотивация. Это ничего общего, конечно, с погодой не было, это понятно, вот. Но у нас на того такой был настрой, и на спортивных соревнованиях ребята соревновались, там и волейбол с простынями попробуйте да, вот перекидывать, и ком командное как раз управление. Вы знаете, всем глаза завязали, а последний управляет, ни, ни слова не говоря, управляет, куда идти всем 12 человеком первым. Представляете, как вот это сложно сделать. Вот, то есть вот э, здесь про, проявлялись такие командные у ребята, э, сно, сноровки, смекалки, да, вот, и, и естественно, э, такое сплачивает людей, и, э, естественно, хочется дальше двигаться, и у нас есть очень много впереди еще таких э, э, мероприятий запланированных, поэтому, ребята, э, быстрее вникайте в это дело. Встраивайтесь в систему и, как говорится, вперед. Вот. Ну, это что касается Львова, да, вот, я могу дальше передать слово. Да, давайте я перехвачу. Тут уже вопросы сразу же появились. Я зачитаю. Так, Анатолий, когда будет обучение по монетам? Все обучения, которые относительно меня, они начнутся только в сентябре. То есть у меня до сентября очень плотный график, я реально ну, не могу на вебинар. Вот. Кроме этого, мне я сейчас занимаюсь поиском офиса, то есть сейчас я на данный момент вещаю из дома, но из дома это не всегда удобно, поэтому, скажем, у меня сейчас такой небольшой перебой, то есть я делаю слишком мало вебинаров, но скоро вы, может, скажете, когда он уже с этими вебинарами закончится. То есть я планирую в неделю проводить по несколько. Вот. Потом, когда планируется следующее обучение по криптоноиду, то есть на этой неделе, я думаю, мы сейчас, как только сигналы запустится, то есть люди уже увидят и проведем еще одно. То есть мы заранее объявим, то есть следите за телеграм-каналом, там появится эта новость. То есть сейчас у меня еще на столе нет запланированного на процентов мероприятия. Вот. А потом, да, то есть, почему люди спрашивают, да, здесь как. Еще такая, такая пометка, то есть как нам понять, что нажимать, кнопку вход или не нажимать, мы же не понимаем, когда надо открывать позицию. Э, хорошо, что вы про эту тему загорели, то есть как бы там ни было, криптоноид это ничего другого, это просто сервис, который помогает, но тем не менее помогает там открыть сделку, чтобы она закрылась в автоматическом режиме, да, чтобы выставились цели, и они закрылись по целям и так далее, да, он это помогает. Но решение по сделке принимает каждый из вас, соответственно. Нужно будет потратить какое-то время на то, чтобы понять, как устроен этот процесс, То есть это логично, То есть он, ну, это целый процесс, это не просто, а, а, я просто самое главное хочу, чтобы у нас не получилось такого, что а, все думают, что криптоноид это как такой золотой Граль, да, который просто вот появился и все, теперь ничего в жизни делать не надо. Конечно, надо. это просто один из одной из дополнительных э, возможностей, э, которую я могу для себя параллельно изучить и использовать для того, чтобы увеличить свой капитал. Все, то есть, ну не более того. Вот то, что там в коротко сказал, что э, э, по поводу фокуса людей. То есть я знаю, что это не просто у нас. Э, очень много разных направлений и это интересно и то и там и здесь то есть основная главная задача каждого пользователя с которым мы работаем это найти именно то направление которое ему интересно и именно в этом направлении развиваться то есть у нас в сообществе есть люди которым интересно делиться своим практическими знаниями своим контентом и это здорово у нас есть люди которые занимаются именно непосредственно популяризацией самой идеи самого сообщества то есть это люди которые с глубокой верой, что ли, подходит к тому, что мы делаем, и верят в то, что мы сможем этот мир сделать хотя бы немного лучше. Да? А с другой стороны, есть люди, которые приходят только на обучение, то есть они, то есть мы видим по процентуальному количеству э, партнеров и э, мы видим сколько из партнеров делает активные действия по популяризации мы видим сколько партнеров делает э, э, там действия именно по обучению то есть не посещают какие там занятия уроки и так далее то есть мы видим что контент который здесь предлагается он действительно ценен потому что многие люди приходят явно из-за контента то есть цифры говорят об этом вот и э, соответственно в сообществе есть также и э, другие направления то есть кто-то в общем Суть в чем? Суть в том, что мы здесь объединились для чего? Для того, чтобы мы быстрее могли приходить к своим целям. Здесь все очень просто. Да? То есть, а вот за счет того, что нас много, то есть очень много разнообразной информации, и, соответственно, главная задача выявить именно то, что мне подходит. И, конечно же, необходимо сделать фокус. Вот. Насчет активности и неактивности, то есть понятно, то есть, здесь никакой не, не секрет. В сетевой индустрии, как и в многих других индустриях, не во всех, да, то есть есть сезоны летние, где только летом на всю зиму зарабатывают, грубо говоря, то есть в нашей области это так, что основная наша целевая аудитория, понятно, это люди взрослые, у кого уже есть дети, там, внуки уже там и так далее, то есть они последние дни лета часто проводятся совместно, да, то есть тем более кто-то уже уехал, кто-то сейчас возвращаться будет, кто-то начинает готовиться 1 сентября сейчас будет и так далее, Поэтому это нормальное состояние, когда а, а, может быть меньше активности, чем обычно. Но ну, я причем, опять же, не могу сказать, что прям супер мало активности, потому что... А... Ну, нормальная активность идет. Да? То есть сейчас главное научиться грамотно обращаться с фокусом, да, то есть выбрать направление вот это направление нравится, и здесь стать профессионалом. Так, следующее. Так, вот, Анатолий, будет ли школа для VIP-ов, про которую вы несколько месяцев назад говорили, что проведете? Да, она обязательно будет. Мы с вами это пройдем и сделаем. Просто еще раз я говорю, у меня говорю, мне этот месяц такой, я на коробках, переездах. Интернета какой-то часть времени не было и несколько релизов за раз готовится, поэтому каждый свободная минута использовалась именно на то, чтобы техническая часть э, до конца августа э, работала на сто процентов для того, чтобы могли ускориться именно сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – это золотые месяцы э, в нашей индустрии. Так, подскажите, пожалуйста, по криптоноиду промо до конца августа, регистрируйся на VIP и сентябрь бесплатно. Давайте сразу же скорректирую. не сентябрь бесплатно, а с момента официальных продаж. Один месяц пойдет бесплатно, то есть это может быть 1 там, сентября или это может быть 5 сентября. Соответственно, если это, примеру, если это будет 5 сентября, то значит, что до 5 октября, грубо говоря, эта сервис будет работать. Поэтому не надо привязаться на сентябрь, а привязаться именно с начала продаж и затем месяц. Вот И вопрос просто продолжается, здесь распространяется только на новые регистрации или на апгрейды тоже. Апгрейты тоже, потому что апгрейд по факту – это человек стал випом именно в этот промежуток времени, соответственно, он тоже, конечно же, по логике вещей сюда попадает. Так есть, так есть инструмент трейлинг стоп. Я знаю, о чем вы меня спрашиваете, но я не буду сейчас давать на этот ответ, потому что мне нужно самому уточнить. То есть в нем ничего такого сверхъестественного в этом трейлинг стопе нет. И если даже его нет, то, и если он нужен, то он просто будет сделан. Трейлинг стоп, я знаю, что сейчас не все поняли, что это такое, но я не буду углубляться, потому что это такой более такой специфический вопрос уже для э, торговли. Так как быстро можно вывести, находясь так, как быстро можно вывести, находясь в криптоноиде? Не понимаю. В криптоноиде вы ничего не заводите. Давайте начнем с этого. Ваши денежки лежат на вашем биржевом аккаунте. И с вашего биржевого аккаунта вы можете выводить... Так часто и так быстро, как вам удобно. То есть это к сервису криптовалютно отношения не имеет. Вот. И сколько в сообществе партнеров сейчас? Чуть больше, чем 64 тысячи человек. Вот. Это все вопросы, которые у меня поступили. Я хотел бы уточнить еще раз. Ребята, промоушен, промоушен до конца августа, то есть до начала продаж. Да? Я правильно понимаю? Или до конца августа, или до начала продаж? До начала продаж. Да, так вот, промоушен до начала продаж, ребят. Если вы за это время успеете зайти на VIP, то вы получите после начала продаж один месяц без квартума. Да, ну или апгрейд там, или VIP там, да, да то есть, да, да. Да. или апгрейд. Да. Акция распространяется для VIP-участников. Вот. Вы знаете, что нашим э, партнерам нужно семь раз сказать, это то, что один раз намекнуть, поэтому лучше повторить. Да, да, да, да. безусловно. Да. То есть, э, ну понятно, и сервис-то новый, то есть, э, многие из нас еще никогда на бирже не торговали, понятно, то есть, если кто-то с этим так или иначе связан, уже делал сделки, э, ему будет чуть-чуть проще. Потому что я знаю, что когда, например, что-то делаешь и как вот грубо говоря, там завязанными глазами на доверие, то понятно, это очень сильно эмоциональный такой ну, напряжение тоже своего рода, да? то есть просьба пожалуйста, успокойтесь, спокойно готовимся, сейчас пройдут первоначальные тосты, э, тосты. Пертесты, да? после этих тестов мы уже начнем торговлю и, конечно же, в ежедневном формате кто-то где-то что-то будет вещать, да? то есть есть всегда еще служба поддержки, то есть справа снизу на сайте стоит кнопочка, туда можно писать, там есть живые люди, несколько человек и оттуда уже, соответственно, вы будете получать ответы. Кстати, всем большая благодарность разработчикам, которые прислали за ту обратную связь, которую вы дали. Право было немного, но они были, и тем не менее вы их очень быстро нашли, и это очень здорово. Вот, то есть, у нас с нашей стороны пока все готово. То есть я уже сам жду с нетерпением, на бинансик загнал сумочку и жду, когда же это все дело начнется. То есть, у меня уже опыт на торгах на бирже есть, поэтому... Мне прям интересно, как это все дело будет в боевом режиме выглядеть. Вот, так пока. Так, а вот еще какие-то вопросы. А, так, напомните, когда платформа примерно планирует перейти на блокчейн. А, тут несколько вопросов, серия сразу же, я с одного начну. А, то есть мы планируем на блокчейн а, перейти к декабрю, ну, или как в декабре 2018 года, да, то есть мы уже совсем скоро начинаем зеркалить, где будут параллельно идти транзакции на централизованном ходе и на децентрализованном ходе, то есть и начнем отлавливать там, если будут какие-то неточности. Так, и как скоро появится Marketplace? Marketplace. Маркетплейс появится вместе с криптоноидом, да, то есть у нас там сейчас появится первый продукт, здесь опять же нужно учитывать следующее, то есть у меня сейчас в списке больше 50 коммерческих предложений, то, ну, компаний или разного рода организаций, которые хотели бы с нами сотрудничать. Но есть несколько но. То есть одно из них это фокус наших партнеров. То есть я считаю лично, что нам лучше запустить один сервис и потом, когда уже люди привыкли работали, запускать следующий сервис. Потому что есть такая опасность, что мы просто можем потерять слишком много информации. Вот. Поэтому я думаю, наверное, имеет смысл сначала запустить криптоноид, отработать его, и на заднем фоне мы уже дальше будем посмотреть, что в следующее можно интегрировать и по плану. То есть мы будем видеть готовность лидеров и готовность... А людей принимать что-то новое, тогда да. Если нет, пока проработаем на одной системе, давайте уже денежку заработаем, привыкнем к этому сервису, то есть все там настроим и потом продолжим. Так, когда будут вот придется обучающие вебинары по тренингу для новичков и не только? Это все уже начинается, готовится, планируется. То есть у нас надо помнить, что сентябрь начнется активное рабочее движение, да, то есть именно, то есть, надо так представить, что многие спикеры – Трейдеры сейчас тоже недоступны, то есть они с семьями проводят время. Это мы с вами исключение, по крайней мере, те, кто здесь присутствует. У нас же не тратится там, лето или зима, то есть нам же главное какое-нибудь движение, чтобы было поэтому. Вот. Да. Да. А, так, и будет ли испанский трейдинг по криптоноиду? Испанский трейдинг по криптоноиду не будет. То есть мы сделаем э, перевод языка на э, испанский и какой у нас еще язык, и немецкий. Да? То есть, и пока все. То есть в тот момент, когда у нас появятся люди, кто как трейдер сможет преподавать какие-то занятия на немецком, английском или испанском, то, понятно, они будут добавляться. То есть, все по шагу. То есть, у меня, сейчас я говорю, самая большая работа, которая идет, это на сайте вебинаров у нас должна работать автоматический прием спикеров и система голосования. То есть, система голосования еще не готова. То есть, там есть очень много вопросов, которые нужно решать. И вот мы над ней работаем. Поэтому сейчас запустим сайт, его оптимизируем и улучшим. Вот. И я не знаю, в прошлый раз говорил или нет, то есть я для себя сейчас беру рывок на ближайшие два месяца. То есть мы изначально не занимались ну, как тюнингом кабинета или все, что с этим связано, именно нашего, где наш аналитические, где мы видим партнеров, там все, что с этим связано. Да? То есть изначально, помните, мы говорили, выкатим первую базовую версию чтобы оно было, чтобы мы могли уже посмотреть, что работает, что не работает, что улучшить, что еще нужно, соберем обратную связь, и потом будем улучшаться. Вот поэтому по этой стратегии мы сейчас сделали с сайтом вебинаров. Я думаю, вы оцените эту работу, должно вам понравиться. Вот, и следующее, следующее, что я лично для себя беру, это за ближайшие два месяца я хочу усовершенствовать кабинет, то есть я хочу увидеть таким, как я его себе представляю. Там у меня сейчас уже список с 50 изменениями, дополнениями, которые должны появиться на сайте. Опять же, благодаря обратной связи, которую мы собираем, благодаря каким-то техническим моментам, которые мы сами видим, что можно было бы улучшить. Ну вот, то есть, э, эта базовая версия, которая у нас сейчас работает, она хорошая, точка. А я хочу, чтобы она не хорошая была, я хочу, чтобы она была такая, когда ты в кабинет заходишь, чтобы из него неохота было выходить чтобы ты зашел в кабинет, и тебе охота было всех звать и показывать, смотри, какой у нас кабинет. То есть вот это я лично так себе представляю, этот кабинет. Вот поэтому я сейчас хочу сам этим заняться. Так, ну, что значит сам, то есть под контроль возьму, а заниматься будем самарно, потому что и сейчас на лидерских встречах я, соответственно, проведу опросы, то есть какие-то пожелания, что бы хотели лучше там, и так далее, то есть мы с вами пройдем это отдельные там несколько мероприятий, и потом я уже начну работать над техническим заданием, потом реализуем дизайн, и после дизайна сделаем бёрсту, и запустим. Ну, предварительно, ну, я так оптимистично посмотрю на этот процесс там два месяца, Хотелось бы раньше, но я думаю, что раньше никак не получится, потому что там действительно очень много моментов, которые нам нужно не только графически изменить. А... Мне, например, в кабинете лично, вот уже сообщество наше несколько раз уже обращались, говорили там, ну, маркетинг-план непростой, да, то есть у нас там четыре направления. Вот я не знаю, как вы себя чувствуете, вот если сейчас ко мне подойдет, например, ну, где там понятно, если там, Юра, может быть, это быстро сможет сделать. Вот если сейчас ко мне кто-то подойдет, а можешь мне рассказать маркетинг-план, если, допустим, у меня будет 10 человек в первой линии и 164 человека там, в глубину, сколько я на этом сработаю? Я не знаю. Я не смогу вам это посчитать, я вам говорю честно. Я знаю, что там грамотно все распределяется и максимально комфортно удобно, но как именно в деталях вот так вычислить я не смогу. Поэтому я считаю, что один из таких инструментов, который у нас должен появиться на сайте, это такой своего рода кальпулятор доходности где я могу записать вот столько, то у меня там первую клинику, например, да, если они, там, до там, пятого уровня, там, столько человек, сколько у меня будет, да, а столько-то VIP, столько-то, то есть такой калькулятор, который должен высчитать и бинар, и совместить это суммарно, чтобы человек примерно хотя бы представлял, о чем вообще пойдет э, речь, то есть какую цель я себе могу поставить, это я вам просто как один из примеров э, привожу, то есть что я лично вижу, чего не хватает на сайте. И такие примеры у меня там говорю, это больше 50 всяких разных интересов. Вот. А, например, что касается вот этого калькулятора, то есть это реально целый труд, который нужно будет проделать. То есть это дополнительный код нужно будет писать, то есть это отдельный раздел. Вот поэтому я говорю, то есть я мечтаю о том, чтобы это произошло на месяца, но будем смотреть по факту, сколько времени понадобится. То есть вероятно, мы просто обновим дизайн, если какие-то там технические элементы не будут еще доделаны, мы их просто будем довкручивать в определенные места, где они должны появляться. Но это я больше смогу знать, когда ну, приблизительно там недельки через две. То есть, когда у меня уже вся полностью обратная связь будет собрана, когда я уже буду видеть четкий список задач, когда мы это все с тех отделом обсудим, и когда будет прописано ТЗ, то есть от этого мы уже будем понимать, сколько тут часов и времени понадобится для того, чтобы реализовать. Так, сейчас еще какие-то вопросы есть? Так вот, будет ли Владимир Древ спикером на нашей платформе по моим актуальным обновлениям, да. Но когда и как, какие условия, я еще не разговаривал. То есть я точно не знаю. Но предварительно то, что мы обсуждали, да. Так, разъяснения по криптоноиду на английском будут? Пока нет, позже, да. То есть у меня сейчас нет спикера, кто бы мог это на английском разъяснить. кто появится, то есть мы это сделаем. Так, на старте, на, <coughs> на старте было мобильное приложение Easy. Появилось ли оно снова веб Store? То есть оно в App Store еще у нас ни разу не было, а мы ждали долго dance номер потом мы получили Dance номер мы отгрузили туда это приложение они его проверили говорят нам нужно несколько корректировок эти корректировки все сделаны, корректировки уже сделаны отправили назад вот сейчас ждем ответ то есть оно должно вот вот дать нам зеленый свет это появится вот то здесь мы полностью зависим от App Store так андроиды мы еще не разрабатывали и не программировали то есть мы изначально говорили что сделаем на Apple и после этого займемся дальнейшей разработкой. То есть сейчас мы занимались внедрением нового продукта, в частности там криптоноида, кабинет и так далее. То есть мобильным приложением это отдельная команда, которую нужно создавать. То есть мы еще это не делали пока для андроидов. То есть для андроидов, то есть кто пока будет, вы можете как закладку делать себе на экран и выходить. Мы ну, там довольно-таки хорошо оптимизированный сайт и вы можете его использовать на мобильном приложении. То есть я себе сделал, пока приложения нету просто такую как, закладку на экран и все, то есть открывается, работать можно. То есть это не невозможно, скажем так. Понятно, что с приложением еще удобнее, но тем не менее сейчас все равно еще можно работать. Ой, я, по-моему, даже на 7 минут уже перетянул, мне там, можно дальше было. А, у меня вопросы закончились, и я надеюсь, что я на все на них смог ответить. И мне, наверное, нужно выйти. Если кто-то перемет, то перенимайте. Если нет, то тогда будем заканчивать на сегодня и э, с лидерами встретимся в среду на совещании и да, с вами через недельку примерно. У нас с, с этого, получается, сентября э, планирую с вами выходить на связь и вещать там разные темы. У меня тут целый список тем, какие можно будет с вами пройтись. Хорошо? У нас все, друзья. Всем да. пока. Да -да -да. Я побежал, у меня просто уже следующая встреча начинается. Давайте всем на связи. Пока. Володя, ты говорил, что да. начал говорить, да, да, можете да. ждем. У нас у нас впереди. Я смотрю, такое это. У нас впереди горячая пора. Вот, ребят, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Всегда эти месяца, они были с повышенной активностью для бизнеса, особенно для того бизнеса, который пришел подготовленным. Реально пришел подготовленным. Так вот, я вижу по нашей динамике, как у нас ребята развиваются, как, какие структуры они уже выстроили, какие организации они выстроили, вот, что они проделали, какую работу. Особенно хотелось бы отметить команду с Елены Васильченко с Черкас. Эта команда просто показала невероятные результаты. Они, начиная пару человек сейчас они в 50 раз практически там в 40 в 50 раз увеличили свою команду за лигу чемпионов за 80 дней вот и еще впереди 10 дней и ребята настроены очень серьезно и показывают результаты они назначили презентации презентации проходят по городам ребята ездят с командами проводят школы презентации, то есть конвейер работает, и на вопрос, что вы такое особенно делаете, они говорят, слушаем спонсора, мы выполняем простые рекомендации спонсора, больше ничего, понимаете? То есть на самом деле у нас все просто, очень просто, то есть здесь есть красивый простой бизнес, здесь есть шикарное обучение для всех, Абсолютно для всех категорий. Здесь такого уровня преподавателей, которые дают уникальные методики, что вы знаете, уже видавшие виды профессионалы удивляются снова и снова и снова. Вот. Поэтому, ребят, вы в правильном месте, могу сказать, в нужное время, и только стартуем и вперед. Да? Кто еще не принял решение для себя, намерение. Действовать здесь, а просто пока еще студент обучается, то пришло время, да, ребята, использовать тот багаж знаний, который вам дали, реально использовать. Вот как раз сейчас мультипликаторы включаются. Каждое ваше действие будет, как говорят цыплят по осени считает, будет многократно увеличено, многократно. Вот, Юр, я, наверное, тоже думаю, что тебе это, есть что сказать по этому вопросу тебе слово нет мне просто грустно заканчивается лига чемпионов осталось 10 дней нет но мы зато готовимся к новому проекту к новому проекту к осеннему уже такому рывку осенний у нас будет с вами поход длиною тоже 90 дней кстати сентябрь октябрь ноябрь представляете а потом начнется знаете что зимняя лига Зимняя Лига Чемпионов, да. Возьмем клюшки, возьмем э, лыжи, поедем кататься куда-нибудь, в футбол играть. Вернее, нет, в хоккей. Ну вот, поэтому всех ждем на наших утренних бензоколонках. Приходите. вот Вместе с нами заправляйтесь топливом энергетическим. И пшу, полетели. Вместе, Юр, да. мы же готовимся в зимний лагерь уже в Грузии в январе, если не ошибаюсь. Да, хорошо. Ну, по крайней мере, мы так в Алуште уже там вроде ориентируемся ну, ну, на Грузию. Вообще, было бы здорово зимний лагерь провести где-нибудь в Антарктиде или в Антарктике, в Гренландии. И белых медведей подписывать, да? Пингвинов и медведей в Гренландии. Так что зимний лагерь, так по-настоящему зимний лагерь. Вот. вот такие дела. Так что сейчас все, настраиваемся по-серьезному, по-взрослому. Сейчас вот выходит криптоной. Это реально очень классный первый продукт наш, да? цифровой, диджитал. Вот то, о чем мы долго говорили, там информационные цифровые продукты. И вот уже оно начинает это все свершаться, сдвигаться э, с места. И это, только, это нам еще года нет. Вот, то ли еще будет, да? как говорит Толя, то ли еще будет, посмотрите, что будет через год, вот. У нас растет, Юр, комьюнити численностью, потому что есть механизм роста, а, а при, приходят шикарные преподаватели, да. а, уникальные преподаватели, то есть это означает и система образования постоянно в тренде, да, вот самые новые, последние методики разработки, и у нас экономить, то есть техническая часть еще постоянно выдает следующие и следующие новинки, да? вот, поэтому вот считайте, смотрите, образование, экономика, то есть количество наше сообщество растущее может финансировать стартапы, да, вы можете себе представить, вот, и вот это все вместе, все вместе, все вместе, это дает очень серьезный э, повод задуматься людям, кто еще здесь не в теме, вот, что э, это реальная возможность быстро, быстро из, э, приспосабливаться к современному миру. То есть это реальная возможность. Это портал, который позволяет вам коротким путем прийти и э, адаптироваться в этом современном мире. очень важный момент, да? что я хотел бы еще сказать. Вот поэтому, ребята, вот такие пожелания вам сегодня, на сегодняшний день. Лига чемпионов не забывайте, не забывайте. У нас есть квалификация на Лигу чемпионов. Это вы VIP, у вас на первой линии 5 VIP. -ов. Это для Лиги чемпионов. Вы менеджер квалификации, у вас на первой линии из, из первых людей, вашей первой линии 2 человека тоже менеджеры. То есть они VIP и у них своих 5 VIP. -ов. Это первое условие. И второе условие – самое большее количество по баллам да, приглашенных людей. Да, то есть баллы вы знаете, какие они расписаны в нашей таблице чемпионов. То есть вот эти два условия позволяют участвовать в призовом фонде. На сегодняшний день по баллам мы видим призовый фонд, по квалификациям – быстренько подтянитесь, может, кому-то одного человека не хватает, и вы тоже и второй, второе условие выполните. И тогда призовым фондом у нас, вы, если не забыли, у нас будут непростые, скажем так, токены да, какие-то, а это токены изи бизи Вы понимаете, что это такое? То есть площадки, где на постоянной основе на постоянной основе есть динамика, растет наше сообщество, качество преподавания улучшается постоянно, расширяются факультеты, расширяется тематика, по которым к нам может обратить внимание нас разная целевая аудитория. И дети, и взрослые, и старики, женщины, мужчины. То есть вот эти все моменты как раз очень хорошо влияют на курс монеты. вот И тогда вот у нас есть призовой фонд, и первые 10 мест будут распределены монеты. И немало будет распределены. Поэтому, ребята, вот такое, скажем, простое напутствие, что сейчас используйте эти дни в августе, используйте, да? Использовать-использовать называется. Ну что, если вопросов нет... 45 минут прошло. Мы уложились. Академический час, да. Наш. Да, да, да, Всем пока. Завтра на бензоколонном. Вот, и завтра у нас, кстати говоря, вечерная презентация. Будет ее проводить молодежь. Наша такая огненная, яркая, жаркая, красивая молодежь. Завтра будет проводить презентацию. Приходите, приглашайте своих партнеров. Угу. Как это называется у нас уже не... Мы запускаем. Для тех, кто не в курсе, посещает наши бензори конференции. Систематичная будет у нас работать программа. конференция классическая по комьюнити, конференция академическая с углублением по, по нашим факультетам, институтам. Вот там дальше у нас будет конференция идеологическая да, с идеологией сообщества миссий. Вот такая серьезная уже глубокая а, будет конференция именно в этой в этом ключе и плюс еще коммерческая, та, которая конкретно про бизнес. Вот, поэтому стартуем с завтрашнего дня с классической конференции, которая будет проводить Татьяна Овчинникова. и Таня еще Саша, да, с тобой вместе будет завтра. Женя, Женя. Вы решили? Женя Ижигалов, мы будем вместе проводить а, завтра. Да. да, ага. Татьяна и Евгений Ижигалов. Все. Реально прям вот придем, будем вас внимательно слушать. А завтра утром на, на колоночке встречаемся. Хорошо? Все, давайте. Пока-пока. Всем пока-пока. Хорошего настроения, хорошего вечера, ударного еще труда. Пока-пока.